Зин Мототек представляет вам квадроцикл Speed Gear Play Модель оснащена двигателем 125 кубов Двигатель воздушного охлаждения В нем порядка 11 лошадиных сил И двигатель э, горизонтального расположения Также модель оснащена коробкой Полуавтоматом То есть три передачи вперед и одна назад По передней подвеске Установлены газомасляные амортизаторы с подкачкой. Модель уже на А-образных рычагах, на шаровых опорах, все и также уже стоят дисковые тормоза на каждом колесе. По задней подвеске установлен моноамортизатор тоже газомасляный с подкачкой тоже который регулируется по жесткости и установлен монотормоз на для блокировки задней оси передние тормоза вынесены на руль а задние тормоза работают от педали освещение которое работает от аккумулятора напрямую а не от генератора есть ближний и дальний свет установлен очень мягкий пластик то есть это капрон который отлично гнется и выдержит любые удары либо падения и на самом деле квадрик очень легкий для детей и для взрослых.